Особенно важно и то, что ингибиторы не только снижают температуру, но и позволяют сохранить жидкое состояние в большом диапазоне температуры. Объемы ингибиторов, которые разработаны в Казанском федеральном университете, значительно меньше от того и являются более эффективными. Это связано с тем, чтобы доставить газ шельфовых месторождений на, так сказать, на уже пункты переработки и дальнейшего транспортировки их у нас уже.